30 ноября около 11 часов вечера на северном поселке дежурным экипажем ДПС был замечен подозрительный автомобиль. Машина двигалась с открытым багажником, громко играла музыка, за рулем находился молодой человек, который не соблюдал правила дорожного движения, двигался по встречной полосе, совершал опасный маневр на трассе. Велся я на правильной части дороги, неадекватно в происходящей обстановке. В результате сотрудниками ДПС было принято решение обстановки данного транспортного средства, но водитель закон о требование сотрудника, Полиция увеличила скорость и пытался скрыться. Водитель долго пытался уехать от патрульной машины, прибавлял скорость, игнорировал различные требования полицейских. Такое поведение на дороге представляет большую опасность для всех участников дорожного движения. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Привет! Но с простреленными двумя задними колесами машина ехала еще некоторое время. Как только автомобиль остановился, нетрезвый водитель заблокировал двери и пересел на пассажирское место. Находясь один в машине, сделал вид, что не он управлял машиной. Нарушителем оказался 24-летний житель села Уральский. В момент задержания у него были явные признаки алкогольного опьянения. Ну, я как бы, приехал, по-другому, я не знал, Я решил узнать. А как... автомобиль ваш был? Да. Вы управляли состоянием алкогольного опьянения? Да. Сколько вы выпили? М -м -м, ну, я в до магазин, вот я сигаретами. Куда? Где магазин находится? На Сегалет. Ну, там. Водительского удостоверения, как оказалось, у этого шумахера вообще нет. О последствиях пьяной езды мужчина не думал, считая, что наказание суровое. Думал, угоню от них. Вам уже осудили? Да. Сколько вам дали? 15 суток. Как считаете, это нормально? Многовато. Многовато? Mm -hmm. А вы когда за руку садились, думали о последствиях? Нет. В настоящее время нарушитель несет наказание в виде административного ареста.